Уйди! Дай мне проехать! А, а, блин, он меня убил! Как? <соценно> как? Я просто не понимаю, как он меня убил? Что за подстава? Я думал то, что сейчас я кликну от счастья. Всем привет, всем привет, ребята, и сегодня буду играть за запилитши, новая версия, и в принципе, давайте сразу же начнем. Ну что ж, начинается наша первая катка, и как бы, окей, я не знаю, сколько я поиграю рандов, ну, сколько получится, да. Сейчас я играю 3 на 3 на 3, и у меня здесь всегда подлагивает, если честно, то, ну, это немного неудобно играть, когда подлагивает, как бы, сами понимаете. Так, ладно, давайте пойдемте на, на шёлтых, да. Так, как я запомнил, мы вот так вот делаем. Пробегаю, бегу, бегу, бегу. И... Давай. Да. Отлично, все. Все упали. И, в принципе, плюс жизнь у нас есть. Да. У нас красные, да. У нас красные. Надо как бы вспомнить, да, понять. <с> так, хорошо. Э окей. к этому ролику просто я до... собираюсь сейчас записывать ролики. Может быть даже каждый день. Но это вряд ли, конечно. Но... Они не будут такими смешными, да. Э, ну, ладно. В принципе, хорошо. Я просто этот ролик начинаю записывать на скорую руку. То есть, я э, никак не готовился к ролику. И как у ну, меня вообще, да? Я чуть не понял. Странно, да? Ну, ладно. Так, ну, давай-давай-давай. Э, окей, давай. Серьезно, э, я, я не понял, как это произошло, но... Вы издеваетесь, да? Это так тупо, да. То есть я знаю то, что я уже не успею, да. Ну ладно, будем их ломать. Тогда. Их ломать фиг его знает на самом деле. Меня в воздухе убивают дичь, как это происходит. Я, если честно, уже, блин. Они, естественно, на нас агодятся. Ну окей. О, они. Не... Внизу, это хорошо. Ууу, давай, давай, давай, давай! Есть! Есть! Просто жестко, отлично, да. Э -э Давайте, красиво, он упал. Так, что я чуть ничего не видел, да. Сейчас я не стримлю, кстати, вот про это я хотят сказать, да. То есть я сейчас не стримлю, просто, ну, мне просто лень, да, стримить, потому что, ну, просто ролик записать, как бы это, все, да, ролик записал, все, да. Все, да, ролик записал, все, да. Всё, да, ролик записал, все, да. да. То есть, можешь отдохнуть, потом сделать монтаж, выложить. Да. Окей, okay. мы со вами сейчас э, лидируем, я думаю, мы затащим, но это не точно. Хотя я думаю уже точно, потому что, ну, блин, все, это изи, мне кажется, будет. Против в зеленых сейчас, блин, да. Э, так, блин, какой-то жесткий чувак был. Э, так, так, так, блин, подождите, надо покушать. Они какие то все опасные чуваки, они меня убить хотят. Они какие-то злые, да. Хорошая шутеечка, братан. И вот лопается. Ты где научился так шутить? Уа-ха-ха! Чипи... <говорит> <решение> <М> <Hostia> <confused> Подождите, кто-то вышел. А, это наш. Я думал то, что.. Я понял. Я понял, я понял. Спасибо, да? Спасибо. Так. Отлично. Вот таким вот образом. Давай, давай. Эээ, -э -э, нет, нет. Блин, капец. Я думал, даже сзади никого нету. Жестко, да. Отлично. Так, отлично. Мы... Блин. Капец. Это плохо, конечно. Ну ладно. Э, Все-таки, блин, какая-то жесткая битва у нас происходит. Какая-то такая долгая. Даже не знаю, что еще сказать. Э, я... О, привет. <с workout> Окей. Одна жизнь у них остается. Я думаю, это будет легко. Я упал очень <с?> тупо. Ну да ладно. Я уже 14 килов сделал и 4 гола. Ну, неплохо. Да, все, мы затащили, я пишу ГГ. И увидимся в следующей, ребята, катки. Ну что ж, спустя 10 лет, в принципе, я продолжаю. Сейчас мы поиграем э, 2 на 2, да. У меня, оказывается, это не заснялось, да, этот трэш я, наверное, каток 5-6, наверное, пытался. Что у меня с интернетом, я не понимаю, реально, какая-то дичь творится. Так, так, так, блин, я хотел блоки подставить. Но я думаю, мы сейчас забьем. Давай, давай, давай. Отлично, есть, да. Забил гол, да. Э -э, в принципе, ладно. Э -э, хорошо. Э -э, я буду в следующем видео, наверное... Ой, скорее всего, я просто запишу какой-нибудь мини-жим, который я не записывал еще на своем канале, вот на этом, да. Э -э, и все, да. Да, блин, он забил все-таки, блин, капец. Ну ладно. Я просто сейчас, блин, раз здесь просто брал и записывал, думал, да. Но ничего не записалось, к сожалению. Отлично, да. Вот супер. Я такой внимательный, сразу видно, ну ладно. Да блин, что это за хрень? Убедите ее, блин. Она мне мешает. Так, вс. А чувак? Мне кажется, вы проиграли уже, да. Супер просто, да. Ну просто вот я не понимаю. То есть они просто идут вдвоем. А мой тиммейт тупой. Совпадение, не думаю. Мне кажется. Ну реально. Какая-то дичь с этими тиммейтами. Как? Что? Не в этот раз. Окей, так. Вс ⁇ залазю я. залезает. А, нет, нет, нет! Ха-ха! Да блин, ну что за подстава, капец, я, просто я не понимаю, что происходит. Почему всегда не забивают? Я просто, я просто как лок сегодня играю. Ладно, так. Ну, чем это такой умный, сразу видно. Вообще, да. В принципе, я даже не знаю, что это было. Ну, короче, дичь какая-то. Окей, идем к следующему раунду. Ну что ж, сейчас поиграем один на один. Но вообще, мне кажется, то, что это самое сложное. Хотя кажется, да? То есть, один игрок просто, да, столкнуть и победить. Но это сложно, если честно. Да, это может поначалу казаться, что все просто. Но нифига не просто. Вот, например. Как он выжил? Вот это было, конечно, жёсткое. По-моему, опять трэш начинается. Как он... Боже, я не... Я, я не понимаю, как, вот, как они так отталкиваются? Просто напишите в комментариях, если вы знаете, блин. Ну, реально, как он так отталкивается? Почему он отталкивается в сторону моей, именно, стороны? Почему? Чем такая дичь? Как он мне так сильно пробивает, алё? Блин, ну, это очень сложный чувак какой-то. Ну, реально, какой -то, то ли читак, то ли что, у меня реально состояние, блин. Конечно, я понимаю то, что пинг, все дела, но все равно это как-то... Не похоже на обычную Ну так, что это было? Я реально не понимаю. Это это просто жесть. Меня бомбит, короче. Он просто через воду полетает. Если бы он сейчас бы долетел бы, я бы, я не знаю, компьютер бы сломал, наверное. Потому что ну это дичь была бы, это просто жесть. Как он меня так отталкивает? Напишите просто в комментариях, как он меня так отталкивает. Может быть, он просто и крашу, играет. Я тоже нормально играю. Почему он меня так не отталкивается? Что за херня? А! Ты столкнешься? Офигеть! Я думал, он столкнулся. Мне кажется, в этой версии вот эта штука добавилась только. Кстати, да. Насчет обновления говорю, да. Вот эта версия. Новая. Дай не проехать, а, дай... О, да неужели? Все. Фу, блин, уже 9 килов сделал, блин, капец. Я здесь килов 100, наверное, сделаю. Если... А, нет. 50, 50 килов, здесь же 5 голов. Блин, ну это реально сложно. Я вам отвечаю, вы видите сами. Сложно, да. Очень все сложно. Я сразу ем, ем, ем, ем, ем. Так. Кого у меня с такого состояния бьет? Я просто не понимаю. Я реально понимаю, как у меня с такого состояния бьет. Ну, короче, ладно. все, не буду я позвучаться. Даже если у меня с одного удара будет убивать, действительно, блин. По-моему, я не съ... Блин. Нет! Ну почему каждый раз, когда я первый раз забью, потом я или убью, уми... ну потом мне начинает обязательно забивать. Потом может вообще убивать потом. То есть ломают, а ну, понял. Надеюсь. Так, отлично. Блин, просто трэш какой-то происходит. Я, наверное, выездать буду. Конечно, я выезжать буду. Чего обсматривать на это? Это веселую сильдю. Да. Так, он умер? Не умер. Чё, вот, вот даже на меня не смотрел. То есть, он я меня ударил, он даже на меня не смотрел. Капец, яблоко долго ест. Оно естся Оно естится на секунд пять. Так кажется. Все, все, это как бы. Но я говорил, как бы так и произойдет сейчас. Да. Супер. Окей, так, ну, если что, есть soc в описании, да? Э, если кто-нибудь хочет скачать. Да в смысле? Что это было? Я не понимаю, меня бомбит, просто меня бомбит. Умни, все, спасибо. Блин, ну как... Бомбит у меня, бомбит, бомбит, бомбит, меня бомбит, свалит. Вс мне бомбит, короче, я реально не могу, мне бомбить я... Ай, сколько раз ты уже сказал? Капец, просто трэш жопа, сложно, блин! Давай, давай, блин! И он, естественно, упадет. А не упадёт. Они... Что? Вот the fuck, нифига себе? Ты. Сразу видно, очень хорошо играю, я прям да топово играю, прям вообще супер, да от Бога прям играю сразу. Так, все, все, все, все, все, все, свали отсюда, пожалуйста, чувак, ну дай мне. А что так можно было сделать? Закрыть можно было, серьезно? На, серьезно, ты не верил. Нет, нет, нет. Блин. Нет, блин! нет! Блин, ну эта игра еще будет полгода идти. Здесь же можно я на час застынуть. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, Блин, блин, блин, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, Ай, упати быстрее, блин. Я не понимаю, что происходит? Ты умни, пожалуйста. На. А. а, а, а. <плёк> <плёк> <плёк> <плёк> <плёк> я же... Я думал, что будет легче. <плёк> <плёк> я не думаю, что так сложно будет. Капец. Сюда иди. Всё, мимо, мимо. Блин! Ну, нахер. Почему я завис? Почему я за Дырочку убей! Дырочку засунь! Убей! Не... Что за терминатор? Алло, на! Это нормально, да? Я его как бы столкнул, нет... Удар что то не, не работает, да? Что? Да ты здорово! Не не выключи свои макросы, долбаные! Я не могу просто уже играть! Уйди! Дай не проехать! <сосим> Блин, он меня убил! Как?! Куда? Блин, он меня убил! Как? Куда деньги на лечение скидывать? <сасш> как?! Я просто не понимаю, как он меня убил?! Что за подстава?! Я думал, то что сейчас я кликну от счастья! Что за подстава?! Я заплачу, блин. Ты на команд что ли? Тут как чё за терминатор? Я реально не понимаю, что это такое? Ты кто такой? Ты умрешь когда-нибудь? Что за трэшовый раута? а? Я просто не понимаю, это видео на миллион лет затянется, блин. Мне еще монтаж будет делать прикольно, блин. Наверное. А, нет, нет, нет, нет, нет. нет, нет Сохни блин. А, нет. <соспалит> так, я все это закры... Почему он может закрыть, а я не могу... А, нет язык я не понял как он умер блин ну как я не понимаю как я не понимаю просто как ты затащить поставьте напишите комментарий пожалуйста научите меня тащить да почему да почему я Оружие, я не могу. Я уже, я уже забыл то, что я снимаю ролик. Давай, давай, давай. Да да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. What the fuck is this? Есть. Ебой просто капец. Как? Ахинет. -а -а -а -а -а -а -а. Мне уже плохо, ребят. Я просто зашел сыграть в один раунд. Почему ты афкажешь? А мне пофиг. Короче, мне все равно. Афкаж, а не афкаж. Я еще раз запил. Ура! Пожалуйста. Давайте я затащу. Я так старался. вот Реально. Я, блин, <смех> реально меня бомбит. Ну ладно, мне уже все равно, кто затащит. Главное, чтобы по быстрее произошло, если честно. Так, он, он тупым способом. Он падает. <смех> <смех> Есть! Да, блин, есть просто, просто затащил, это капец. <свес> <свес> <свес> <свес> короче, ребят, это просто трэш. Это было очень жестко. Я думал, то что будет намного легче. Это просто жесть, просто эмоции жесткие, да. Фу, ребят, на этом все, короче. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, да. Оцените видео, я не знаю, ставьте лайк за вот этот трэш, который сегодня был, да. Фух, все. Подписывайтесь обязательно, всем спасибо. Пока-пока.